приветствую вас друзья вы на туб канале все для клёва сегодняшний рейд начался наш очень рано еще солнце не взошло и мы вышли от маяк по днестру вверх по течению зашли в турунчук и наша задача максимально быстро максимально быстро дойти до молдаво украинской границы вот отсюда и потом уже потихонечку спускаться вниз и проходить каждый вот этот поворотик на реке и проверять наличие сетей но задача от Главное, это дойти сюда как можно быстрее, чтобы здесь обнаружить браконьер, потому как есть сведения о том, что они здесь орудуют. Друзья, во время карантина по коронавирусу практически всегда приходится сидеть дома. И лишь изредка получается так, что вырываюсь на короткую сессию рыбалки или с рыбоохранным патрулем в рей. А дома сидим за мной, что делать? Ну, смотрим иногда наши старые фотографии, фотографии наших родственников. И знаете, многие из них уже давно-давно выцвели и потеряли свой вид. Особенно, когда в руки берут э, фотографии ребенок, то они и рвутся, и царапаются, и так далее. Поэтому с этой проблемой я э, решил обратиться к ребятам с фотостудии «Фотон», которые очень быстро решили мою проблему. Они практически оживили эти старые фотографии, особенно наших дедушек, бабушек, те, которые были еще э, черно-белые фотографии. Они приобрели цвет и краску. Так вот, если у вас такая же самая проблема, как и у меня с фотографиями, то вы можете обратиться к ним по промокоду все для клёва для подписчиков канала все для у вас действует скидка 30 процентов на первый заказ поэтому обращайтесь буду рад если вам был полезен ссылка в описании доброго дня забыл. Это приспособление а, рядом Добрый день! Здравствуйте! Добрый, день. Здравствуйте. Добрый день. Да. Рыбалка рыбалка? На рыбалку или На рыбалку А что, туда слажен. бы ты На Днистре. Дрочил? нету? Да. Дрочи. А какие дрочи? <свят> ну, Тр... Все а хорошо. Мы занимаемся этим. Не, да. Здравствуйте, ребята. Спасибо. Сетей нет? Нет, смотрим ваш канал. Правильно. Все нормально? Попросите оцениться. Не-не, нормально. Спасибо. Все, все хорошо. Давай, так вот, там, да? Ерик после второго понтонного моста. Троицкий мост. Троицкий мост, да. О. Вот вот, дайте, ну что, На, сейчас карпушу, что, карпик, да, маленький? Карпик, да. Наша задача была дойти до границы Украины с Молдовой. Мы дошли по Турунчуку и теперь тихонечко спускаемся вниз с кошечкой. И уже никуда не торопимся. То есть хотелось сразу с утра, с 5 утра поймать какого-то браконьера вверх по течению, но никого мы не поймали. Поэтому уже не спеша, потихонечку будем уже обходить каждый... Поворотик с кошечкой и собирать браконьерские сети. Есть у нас пока один улов. Вот такой ятер. Ну, это пока только один. Посмотрим, что будет дальше. Уже оживает природа, смотрите, уже начинают зеленеть деревья. Почки уже набухли и уже вот все-все-все уже просыпается и расцветает. Красота. Если представляю что будет через пару недель. Ну, ребята, поймали красика. Народа очень много. Такое ощущение, что карантина нет. Все на рыбалке. Всем хочется поймать рыбы. Мы зашли в Тихий Трунчук. Мне как-то подписчики спрашивали, где можно полазить на поплавок. Вот здесь, по-моему, идеальное место. Народа много. Все сидят и получают кайф. Кошкой тралли по дну. Но что-то пока ничего нет. Это мы идем, получается, с Тихого Торнчука идем вниз по течению. мусор один. Блин. есть, отлично. То есть у нас уже тут кое-что, и вот у нас следующий сет. Я так понимаю, что тут баловаться возможно. Ух ты, ты, ты, какой сонник, а ну. А ну... душу все Пару, да? красавчик живет идет большой большой давай давай. так ну что ж снимаем сить уже лювиль какой-то кидал кто-то пытался ловить хищника и запутался в этой сети, видите? Рак, рак, рак, рак, вон рак. О, лестничек хороший. Вставлю да ушел Он смотрите макушатник зацепленный долго стоит сеть но все равно хотя бы леща освободили рака и сомика это уже хорошо так ну что по-моему еще одна сеть очередная а роколовка ооо а, тут, тут их много смотрите прикольно прикольно ну, в принципе недалеко это от э, моста понтонова. это второй понтонный мост троицкого И вот проколовки стоят. Смотри, сука, малька в ней. Проколовки. Капец какой-то. Так, ну что, будем считать количество этих, да? Проколовок. Проколовок. Так, первое. Для ножа. Это уже рыба вся, вся уже мертвая таранчику вот одну мы ну, ее не вытащим на жанру но ну, так первая раголовка есть да Второй. так вторая Воняет она, елки-палки. Вот уже стоит. Да. Кажу, целый год выдать стоит. Да, да, да, уставку, так. Поверну. Надо вам туда за. Да, да. Третья, ёлки-палки, а тут сколько рыбы, блин. Давай сразу, может, полезнее речи, сразу же высыпай всё. Стой. Ну, вперёд, Тут все всё открывается... Ага. Высыпай. Четвертая пустая. Пятая. Да, сегодня хороший улов. Что, все? А, нет Две Восьмая, девятая Там даже жаба Yeah, 50 он Да, сразу. Ну, Дело в том, что тут бачка 3 веревки. А? Видите, одна уночная, что вот на суде моем. да? Ну, два хода. Два, Добро два, два, два. надо веревки Вот это да. Вот это у нас уловчик. Бля, говно такого не было. Благодаря, благодаря, пересвышу. Опа! Не, все нормально. Сильно близко к берегу не подходи, потому что там сейчас зацепимся за, за удилище любителей. Сейчас колокольчики все стянем. Да, сейчас всех сразу начнут клевать. Стой, стой. Судочка отпустим. А А пусть снимает А, у вас свой ютуб канал? Да, я вас подписан Да? Да, я думал, может, какой-то браконьер снимает Хрен его да, Сейчас, вперед, вперед Давай, судачок Да, сетей раколовок это все вот так вот друзья из-за того что браконьеры чувствуют свою безнаказанность из-за того что штрафы вот за это все минимальные понимаете сколько мы уже пытались продвинуть нашу петицию на имя президента об увеличении штрафов за использование и продажу браконьерских орудий лова но воз и ныне там, как говорится. К сожалению, очень мало людей подписали нашу петицию. Но время еще есть, так что если вы не безразличны, что если вы видите вот этот мусор, и считаете, что так не должно быть на наших реках, подпишите петицию, пожалуйста. Еще ближе есть, да? Ну вот мы тут что сейчас что-то тянем, сейчас посмотрим, что тянем. О, подожди, стой, стой, стой, стой, тут у нас какие-то етеря, блин. О, да, о, хорошо. Да, да. Ой, вот покажешь. Он где такой, пару деревьев вот так вот здесь, ну Вот в этой, где камыша попозже. Ну то есть бли ближе к тебе, да? Да, ближе ко мне. Вот эту лодку, которую обойдете, и пойдете сюда ближе, ну там будет точно, вот там. Угу. Это я понял, хорошо. Вот такой судачок, смотрите, да? Красивый. Чья рыба? Ты ставил сеть? А? А что говоришь тогда? Приветствую! Так, результатом нашей работы сегодняшние вот эти сети. Плюс вот эту сеть вытащили промышленную, вот она с биркой. Дело в том, что просто она намоталась на винт мотора, поэтому пришлось ее вытащить. Это такой мусор. И рыболовки. Вот они сушатся, лежат. И рыбный ятер. Вот еще раз хочу сказать спасибо большое всем неравнодушным людям, которые в нашем вайбер сообществе все для клева Днестр подсказывают нам, где стоят эти сети, где стоят роколовки. И благодаря этому наши риды эффективны. Что мы не ищем там по всему Днестру с кошкой, под дну не шкребем. А знаем точечно, куда нужно прийти и где эти вещи стоят. Поэтому подключайтесь к этой работе, друзья, и помогайте нам очищать наши реки от этого мусора. Друзья, и в конце хочу напомнить вам о том, что есть петиция наша, на имя президента Украины, о увеличении штрафов за использование и за продажу браконьевских оруделова, запрещенных оруделова. Поэтому прошу ее поддержать. Ссылка в описании к этому видео. Эм... На этом наш ред закончен, друзья. С на рыбалке. Всем удачи, всего хорошего. Пока.